это ничего не делать а просто мысленно дарить кому-нибудь свою любовь тем самым он отталкивает от себя бога и в дальнейшем этот человек сталкивается с тем что он теряет мотивацию ему не хочется ни для кого ничего делать у него исчезает мотив и что необходимо сделать? Необходимо вернуться к Богу. Каким образом? Необходимо научить себя испытывать чувство радости и чувство удовлетворения и удовольствия в груди. Очень часто, когда люди приходят в мою школу, они приходят вот такими духовными коллегами. Их научила религия, их научили секты, их научили другие мастера и научили плохому. И они приходят, в их жизни ничего не происходит, у них плохо все. И эти люди, они должны научиться чувствовать себя маленьким человеком, они должны научиться чувствовать себя радостным человеком, безвозмездно, от ничего.